Всем привет! И опять у нас суббота. Ох, где-то календарь передвину еще. 19 ноября. 9 часов и 3 минуты московского времени. И мы с вами снова в эфире. Это моя академия кролиководства. И я с вами Евгений Вакликов. Всем привет-привет, ребята. Как всегда у нас марафон вопросов. Насколько активно мы сегодня будем работать, зависит полностью от вас, не от меня. Я-то готов говорить часами, хотя в нашем распоряжении всего лишь 57 минут до 10.00 мы работаем. Валентина Пенкина, здравствуйте. Здравствуйте, Валентина. О, как вы быстренько подключились. Спасибо, спасибо. Рад вас видеть, Валентина. Как поживают ваши кролики? Похвастайте. Вот, значит, От вас зависит, как много будет вопросов, столько будем разговаривать вот, Планируем мы не больше часа, как всегда, потому что в 10 часов, в 10 ноль ноль по Москве У меня уже встреча в Зуме. мы встречаемся с друзьями Академии да, В очередной раз не устаю говорить, для того, чтобы на эти встречи попасть Необходимо и достаточно подписаться на платный контент Здесь в группе МакРол Вконтакте или в группе МакРол В Одноклассниках Ну и также спонсорские подписки на YouTube Вот вам будут доступны наши чаты э, Секретные да, <nahme> <с baş demographics> Вот спонсорские В этих чатах я публикую ссылки На встречи в Zoom Вот сегодняшняя ссылочка Уже в чатах Ребята проходите, смотрите В 10 часов встречаемся там кому что есть показать, спросить, рассказать с удовольствием выслушаем, чего-то подскажем или чему-то научимся вот, а пока начинаем работать третья минута у нас прошла в эфире пока вижу Валентину Пенкину он, Сергей Кириллов присоединился здравствуй, здравствуй, Сережа здесь, когда в мобильном я веду с телефона до да, трансляцию, то мне показывают кто присоединяется Прямо пишут. Хотя он еще ничего не написал. Удобная функция. Вот. Незамеченным не пройдете, имейте в виду. Вот. Хотя, значит, в этой. Когда э, на экране смотришь, да, там такого нет на компьютере. Кстати, на хоть трансляции идет, не идет. Это все тишина. Валентина Пенкина мне так не ответила. Вот, хотя написала здравствуйте. Так, ага. Вроде как идет, у меня на компьютере видно Ну пока вы собираетесь с мыслями И готовите мне вопросы <coughs> У меня тут Небольшая новость для вас да? Ну как я уже говорил То есть э, Сезон же, да, сезон в полном разгаре э, Он начинается Я начинаю это ощущать Где-то с середины октября э, Потому что Оживают крыльководы Начинают задавать вопросы про подогревы, чем как поить кроликов зимой кто снегом, кто льдом кто чем-то то есть я всегда говорю, ребята, имеете полное право вот можете вообще не поить вот. ну вот я снегом кормлю и все нормально а что значит нормально, как как вы себе предполагаете, ненормально, то есть ну ест, yes, конечно, а куда ему деваться-то, выбор у него что-ли есть а вот нормально или ненормально да, он вам что, отзыв написал вот, или рассказал Ну то, что не умер Вот, ну, в принципе, нормально, да Ну, сегодня не умер, завтра что-то может с ним случиться. Елена Чередник, здравствуйте, Евгений Здравствуйте, здравствуйте, Елена, рад вас видеть а, Сергей Кириллов, о, появился Доброе утро из Вологодчины, привет, привет, Сережа Вот И начинается в октябре Те, кто уже додумал, да, то есть я говорю, ребята Один раз сделать подогрев И забудьте его про это все раз и навсегда Никакой снег, никакой лед. По крайней мере, я говорю, если у вас нет возможности воды и подогрев, то уж никак не снег. А лучше лед наморозить ледышки в этих же баночках под майонеза да, только сразу туда проволочку вставить, крючок какой-то, да, чтобы потом этот крючок подвесить в клетке, чтобы она не таскалась по у вас по полу грязному, да, по наводу, чтобы она висела в уголочке где-то в чистом. Пусть лучше он погрызет и полежет лед, чем снег. Объясняю почему. То есть снег, в принципе, то я не знаю сколько его надо, ведро надо съесть. Там в ведре снега там стакан воды, да. Вот, понимаете, то есть как это, Это, во-первых, концентрация, да. Во-вторых, дело в том, что снег-то это же дистиллированная вода. Понимаете? То есть это мертвая вода. Слышали на рассказку? Живая вода, мертвая вода. Так вот снег это мертвая вода. Что дождь тоже мертвая вода, да? Вот она дистиллированная. То есть она для питья принципе как ну, для поддержания жизни да <свят> не совсем кожа так скажем да не яд но однако же и неживительная влага живительная влага она должна быть естественно наполненной минералами и так далее так вот когда вы берете воду ту которую пьете сами из колодца или из водопровода да и намораживаете в этом то у вас там вода ну <свят> будем считать что живая относительно да если вы выживаете значит она там тоже живая она, конечно, у всех разная бывает, да, и в некоторых мегаполисах она не совсем живая тоже. Но тем не менее, все равно лучше, чем снег. Поэтому лучше намораживать лед. Но вообще лучше, конечно, пользоваться подогревами. Подогревать можно. Посмотрите, значит, у меня там на канале видео на Урале я грел. Там еще у меня были канистры, вакуумные поилки, То есть я грел прямо в ванночкой подогревы. Делал, да. Вот сейчас у меня ниппельное паение. Вот Грею, не пиля Никаких вообще проблем нет Я вообще не знаю, что они там пьют И когда пьют, я проводу вообще забыл Когда я этим вообще интересовался Вот Греется все, конечно, вот таким кабелем Саморегулируемый кабель нагреватель Я не устаю о нем Такие положительные отзывы давать да? И вот у меня с от тебя месяца Начинается задавать вопросы И заказы на подогревы Идут, и идут, и идут и у меня работа сейчас практически да, больше половины времени я занимаюсь только вот изготовлением этих подогревов и для маточников и для поения и вот у меня заканчивается опять значит, кабель очередной на бухта у меня да, я думаю надо заказать значит другую самая мощная прошлый год который я находил это был 30 ватт вот он у меня здесь есть в этом году, когда стал у них опять спрашивать, у них появился 40 ваттный Ух ты! думаю, хорошо Он же запас-то нисколько не тянет, да? Возьму-ка я 40 ваттный кабель Заказал Вот Пришел мне, для пробы немножко, там 20 метров я заказал Ага, значит, пришел к моточке, такой удара подозрительный, ударил видео На распечатке снял видео, думаю, ешкин кот, чтоб меня потом не обвинили Думаю, там что, там 2 метра что ли лежит его всего нет оказалось 20 метров но вот вот этот и вот этот вот смотрите да вот так как соединяем да видите разница вот. это шириной 11 миллиметров а этот всего 8 ешкин кот тоненький и по толщине тоньше то есть не знаю вот может быть хорошо что я немного его заказал то есть я его еще не испробовал вот только сегодня взял немножко зачистил здесь краю посмотреть ничем вроде не отличается точно такой же как тот вся маркировка тот же самый производитель единственное здесь 40 ватт там 30 ватт но он вот такой вот вообще Вообще, вот, вот прямо вот как лапша, обыкновенная такая, да. Если тут отсюда кабель, кабель такой дебелый, да. Вот. Не знаю, насколько он будет работоспособный. Буду испытывать. Не знаю, может быть, сегодня руки до него дойдут. Сделаю из него пару плеточек. включу, проверю, как его вообще состояние, насколько он работоспособен я еще не знаю как ее буду изолировать потому что у меня вот этот тут термоусадочная трубка с клеевым этих-то тоненьких-то любых можно взять у меня тоже всякие есть без клея внутри а вот с клеем внутри, который у меня основная который я вот гидроизолирую эти наконечники она вот именно, то есть рассчитана вот на этот кабель на 9-миллиметровый то есть вот как она вот а вот этот а вот этот не знаю, как она пойдет Обхватит она его не обхватит Тоже вопрос и, А их у нас здесь в магазинах Не продают легко Их надо будет мне опять же заказывать с Питера Это пока придет, так что не знаю Посмотрим Я обязательно вам расскажу Что у меня с этим получится Но имейте в виду, Что есть оказывается еще и вот такой Я, честно говоря, первый раз С таким столкнулся вот через мои руки много прошло кабеля всякого. Вот, и разных производителей. И разного номинала, и разного цвета. Да, вот, с разной маркировкой. Но они, как правило, они все вот их параметры внешние, да, они у всех одинаковые. Только ну там есть еще соеханированные, а те чуть потолще естественно. Вот, но внутренние, вот это весь сердечник, у всех одинаков. Матрица. А здесь же вот матрица вот такая. ухудшило это или улучшило его э, качество производственное не знаю, ребята, жизнь покажет пока вот так, как есть вот посмотрим, что нам тут пишут так, Валентина Пенкина <coughs> Евгений Витальевич у меня такой вопрос знаю, что вы это не практикуете, но все-таки может подскажете про веточки еловые, сосновые, какая польза, если есть, и когда уже можно давать, у нас уже мороз минус 20. Вы, вы уже сами за меня ответили, да. Я это не пользуюсь, естественно, я не могу знать. Какая. Это нас спрашивают те, кто пользует, да? Но как правило, когда я задаю вопрос, там говорят, вот я даю веточки еловые, да, там, или там чурочки сосновые, или веники березовые. Вот кто чего, полынь, кто на что гораст. Вот я спрашиваю, ну и что он так хорошо, не дохнут я говорю, так у меня и без веточек не дохнут вот в чем вот я, я всегда эффективность я измеряю в том да, что допустим в 3 месяца у меня тушка вот у меня тушка допустим от полутора до двух килограмм а если давать веточки еловые, то будет 2,5 килограмма вот это я понимаю эффект да вот. все остальное для меня не эффект, то, что там не дрищут, не сдуваются, э, живут, <смех> не, не дохнут. Это, это не эффект. Они и без этого э, не дрищут, не сдуваются, живут, не дохнут. Э, поэтому э, не знаю, не знаю вообще зачем. То есть теоретически, конечно же, да. Э, значит, в моей молодости и, вот, и уже в таком возрасте когда я работал замдиректора лесопомхоза мы заготавливали были не самые такие легкие времена вот у нас уже в народном хозяйстве мы заготавливали значит, лапку пихтовую в огромных количествах да, заготавливали ее и сдавали и возили, я знаю что из нее делали витаминную муку для крупного рогатого скота в совхозы в колхозы и что-то там им каким-то образом ее давали то есть, я подозреваю что значит, в этих веточках в яловых и в сосновых да то есть ну, какой-то определенный состав значит, витаминов да, имеется которые ну, не помешают так скажем нашему организме да, вернее наш организм потребляет при определенных условиях но дело в том, что мы не знаем, какие, сколько и в каких количествах. И как давать, вот вы спрашиваете меня, да, когда давать начинать, потом в каких количествах, какие веточки мороженые или талые, не знаю. Я не знаю, какой там состав, какие там вещества, как они себя ведут при замораживании, при оттаивании. И вообще нужны ли они кролику в данный момент эти вещества, а если нужны, то в каких количествах то есть этой информации у меня нет, и ее нет ни у кого, я уверен, да, вообще ни у кого, тем более у тех, кто дает, у кролиководов, ее вообще нет ни у кого, и даже у ученых этой информации нет на сегодняшний день, я так полагаю, вот, и поэтому задавать этим вопросом вообще бессмысленно, то есть я всегда говорю, что кормить нужно полнорационным кормом, то есть вот если вы берете у хорошего серьезного производителя, и он вам сказал, что вот там есть все, что необходимо для кролика, то есть он взял у ученых да, состав, каких витаминов, минералов значит, нужно кролику, чтобы он нормально развивался, и он это количество запихал вот в эту гранулу. Все. Вы можете этому верить, можете не верить, это дело ваше. Конечно же, больше уверенности в том, что я у вас взял еточку еловую, да, и вот в ней как раз есть все, что нужно моему кролику ваше право, это же ваше животное ваш кролик, ваш бизнес в конце-то концов вот. вы вправе с ним делать все что угодно вот. но э, я этим не занимался, вы правильно написали не занимаюсь п -п -п -п, и заниматься не планирую более того, всех кто так или иначе связывает свою судьбу, своих кроликов свое кролиководство э, с моей академией кролиководства с моим именем и делает технологии используют макрол я всегда говорю, ребята, не заморачивайтесь этим если у вас нет такой возможности у вас ничего не будет это однозначно если вдруг кто-то мне сможет доказать обратное да, что он кормит веточками, еловыми полынью помидорчиками вот уже 10 лет да, там пятнадцать и стабильно имеет каждую неделю свой холодильник, складывает тушки кролика, упитанное хорошее. Я с удовольствием приеду к этому человеку, поучусь как вести кролиководство, и я расскажу вам. Так, так что вот, Валентина, не знаю, не знаю, не знаю, выбросьте вот этот бред из головы бабушки, не заморачивайтесь Елена Чередник сейчас думаем про подогрев маточника как лучше сделать а... Ну, Лена все на эту тему давно уже все выдумано а вот ура а мы сделали подогрев именно таким кабелем и уже прошли тест драйв минус 30 Сверловская область Свердловской области прекрасно эта система работает я не знаю как вы сделали посмотрите значит, на канале, как у меня сделано то есть у меня в маточнике вставляется вставное гнездо и под гнездо отдельно вставляют вот этот подогрев на фанерке то есть я делаю просто фанерочка 4 -мм, на фанерочку э, изолон вот этот фольгированный, да, фольгой вверх естественно, и на фольгу уже значит кабель вот этот, да вот, я отрезок обычно э, делаю где-то ну, 8 до метра. Отрезочек вот я вот так вот расположил. Отверстие просверлил в этом в фанерке э, в 4 миллиметра И пластиками, стяжками, и хомутиками тик тик тик прижал. Все. Он прекрасно работает. Я его под гнездовье вставляю. Э, вот гнездовье у меня пол деревянный. тоже фанера 10 мм находится она над этим кабелем. Все, и она прекрасна, то есть она такая, как я всегда говорил, ребята, подогрев гнездовья это очень важно. Здесь не переборщить, да, то есть лучше не доборщить, чем переборщить. Вот, то есть не должно чувствовать тепло. То есть когда вы кладете на днище гнездовья ладонь, прикасаетесь, да, вы не должны чувствовать тепло. То есть оно должно быть на ощупь все равно прохладное. О чем это говорит, да, то есть, что если будет тепло, значит уже градусов 40. То есть у вас температура тела 36, значит если тепло, значит это выше. Если вы ощущаете тепло, все что ниже 36 будет казаться прохладным. Вот, значит это уже 40, а может быть 45, а может быть 50. Да, то есть крыльчата ваши испекутся то есть новорожденные крольчата когда они рожаются да, то есть у них еще нервная система не работает они не слышат горячо или холодно они выпали и лежат и через сутки когда у них только начнет работать нервная система у них уже все вот здесь бывало такое, я мне показывал не раз вот когда испекались крольчата такие маленькие да, то есть он живой, но у него бок испеченный то есть он уже начинает шевелиться говорить, но у него бок испеченный и мясо уже отваливается, его можно кушать Фу -фу -фу, господи Поэтому с этим делом поаккуратнее, главное не перегреть. Вот. И не догреть. То есть он тоже, ну, если бы слабо греть, то есть я всегда говорю, ну, в принципе, плюнул, не должна у вас влага замерзать. Да? То есть должна быть плюсовая температура. То есть плюс 15, 20, 25, 30, это в принципе нормально. Вот хорошо. Ну и естественно пол желательно делать из материалов. Э -э с малой теплопроводностью, да? По идее бы вообще пенопласт. На пенопласт крольчиха и исцарапает, она его в труху превратит. Вот фанера, в принципе, прекрасно работает. То есть, ДСП тоже разберет она его по щепочкам. Вот фанера, то есть, вот у меня зарекомендовала фанера 10 мм прекрасно работает. У нее и теплопроводность довольно невысока. И она способна противостоять вот значит, натиску кроличих значит мамки крольчихи лап которая стремится углубиться ямку сделать глубже глубже глубже глубже вот и доцарапываться до него вот поэтому э, вот с этим делом пожалуйста посмотрите поаккуратнее хотя на урале мы тоже делали э, значит э, когда жил еще на урале там э, было хозяйство э, большое хозяйство бывшей э, значит э, ферме КРС жили кролики значит клетки там были сколочены просто деревянные из досок и мы делали подогрев этим гнездовьем. мы там были значит, доски дюймовкой из дюймовки доски сделаны мы прямо к низу к доске присобачили вот этот кабель вот снизу к днищу этих маточников да, и закрывали его также фанерой чтобы вниз он здесь не остывал и, в принципе тоже хорошо работала эта система вот ну как то так молодцы я елена чередник поздравляю вас то есть и ваш опыт как бы вы это не сделали то есть даже если неудачный опыт будет вы снова переделаете потому что вот самое главное сдвинуться с места потому что к сожалению подавляющее большинство они просто не могут сдвинуться с места кто-то просто не верит или говорит что не верит потому что ну Неохота, лень матушка одолела вот, И он придумывает себе любое оправдание Лишь бы нафиг ничего не делать И мается вот так А потом говорит, вот у меня замерзли Вот у меня там еще чего-то Молодцы, я вас поздравляю Все вот будет хорошо Павел Кенев, добрый день, Евгений Витальевич Здравствуйте, Павел так, Анна Медведева. Здравствуйте, Евгений Витальевич. Сегодня на работе буду смотреть записи. Да, ничего страшного. Суббота. Э, бывает, да, работают люди и по субботам. Елена Чередник, спасибо большое. Да, всего хорошего, Елена. Э, вот, я рад за вас и за ваших кроликов. Э, Мадис Борзи присоединился. Вот, ну, пока вроде все. Вопросов больше пока не вижу. Вот значит действительно подогревать маточники вот оно немножко похлопотнее с водой проще вот. там эти температуры по идее в принципе никакого значения вообще не имеют хотя значит конечно же допустим 55 градусов чай или водичка, да, он уже довольно таки обжигающий. И, наверное, пить его будет не совсем приятно. Но кабель, несмотря на то, что там отсечка у него стоит, у некоторых стоит 65, у некоторых стоит 85. По большому счету и 85 это уже не страшно. Это 85 это его сердечник. Вот И он. Это когда он закрывается напрочь полностью. Вот. Но свою номинальную мощность он отдает при плюс 10. Понимаете? То есть при температуре 30 градусов, вот 36 мы говорим, выше 36, она уже теплая, то есть при температуре 36-40 градусов он работает всего лишь где-то ну, 10% своей мощности. И фактически больше 40-45 он не нагревает никогда воду, которая вокруг его находится. Конечно зависит еще и от объема воды, которая здесь есть. Да? Вот. Почему я сейчас перешел Ой, извините. на стояки э, никаких поилок. У меня до этого делал 20 мм. Сейчас даю 25 мм. То есть объем воды несколько больше. Ее конечно сложнее нагреть, но кабель-то у нас с каждым годом мощнее появляется. Да? 40 ват вполне справится. Вот, и опять же ее не перегреет И там в такой трубе Кабель меньше занимает места Циркуляция облегчается Воды, теплообмен быстрее проходит Для чего это важно То есть кабель, помните, я вам только говорил То есть он С годами, да, у меня правда вот уже Сколько там, больше 5 лет, лет 6 Работает, да, он С годами он Начинает выходить из строя Выходит из строя как? Участками, да У него вот Начинает вот здесь греет, вот здесь вот там сантиметров 5 не греть, здесь снова греет. Понимаете, и вот когда хорошая циркуляция, она здесь у ну, вся смешивается, да, вода же движется, горячая поднимается наверх, холодная опускается вниз. И в принципе даже если небольшой участок всего лишь работают кабели, то у вас поилка все работает. Вот, а при подогреве гнездовья конечно же, надо к этому относиться более внимательно. И тем не менее я рекомендую всем кабель закупать помощнее. То есть вот, запас он не дерет. А он имеет такое свойство, что в отличие там, допустим, от обыкновенных каких-то нагревательных элементов, да, тены, спиральные плитки и так далее, то есть если вы ее взяли мощную, вы ее включили, она сразу всю мощь у вас забирает и на счетчике на всю мощь мотает. Этот кабель устроен так, что он берет только ту мощь, которая необходима ему для значит, нагрева до определенной температуры окружающей его среды То есть водички, в которую мы его помещаем Вот и все Ну и естественно электробезопасность не забывайте Должна быть хорошая, хорошая, прекрасная, надежнейшая гидроизоляция так, Сергей Волков. О, здравствуйте, здрав ауттай к нам. присоедини Доброго здравия вам, Евгений Витальевич. Привет вам из центра Сибири. Здравствуйте, здравствуйте, Сережа, рад тебя слышать. Как у вас погода? У вас наверное, зима. У нас сегодня грозятся днем э, до плюс 20. Вот, солнышко. Хорошо, он выглянуло, обогревает небо голубое. Так что я думаю, что будет сегодня хорошо и тепло. Э, пойду работать мастерскую. вот меня там еще надо несколько заказиков доделать вот прекращаю уже прием заказов скоро будет зиба холодно будет начну только потом уже в феврале февральские окна вот а пока стройте сами заказывайте чертежи вот да и стройте сами все расписано все рассказано что не строить получится намного дешевле так снег выпал до минус 15 но ну, 15 это хорошо самая комфортная погода снег выпал и минус 15 это, это надо идти в лес в тайгу а, вот на охоту we'll to to <schools>. за пушниной вот уже пушнину можно наверное уже в принципе выходная конец ноября тоже можно уже отлавливать капканчики ставить вот. так ну мы с вами полчаса в эфире в принципе, неплохо. Вы тут немножко мне задали, поговорили мы с вами. Хотелось бы еще. Жду еще от вас вопросов. У нас 8 человек здесь есть. А то, если не будет, то уйду. Ну, я сообщил вам, да, про кабель. Кто подсоединился попозже, или смотрите потом записи. То есть, знайте, что бывает и такой поэтому значит У продавца, когда будете покупать, спрашивайте, ширина какая его, да? Вот тот старый был 11 миллиметров, ширина полоски. Вот а этот 8 всего. Насколько, как он будет работать, не знаю. Если сегодня руки дойдут, я соберу сегодня пару плеточек из него и включу. Вот, погоняю, посмотрим, как он вообще функционирует как будет ложиться на него гидроизоляция и насколько он будет держать в воде его оболочка сопротивление поживым увидим так, так, так, так что еще вам рассказать а, значит здесь это у нас не очень активно я понимаю, все заняты люди Вконтакте э, Аудитория такая невысока Сегодня у нас <coughs> суббота Сегодня мы пойдем еще в Крыльчатник Вот я вам говорил уже Со среды я на субботу переношу э, Графики Вот по средам уже с лучкой занимался То есть вот уже сегодня По-моему уже будут первые Кто ставит маточники э, Среда а вот, пере, Ой, суббота, переношу на субботу Дела, потому как один день, то есть мне желательно, чтобы мне Федор помогал, что-то мне там одному так скучно, а вот, а Федор 6 дней в неделю учится, но суббота у него короткий день, вот, он вернется сегодня к 3 часам дня, вот, и мы с ним, он не успевает там кое-что с этим делом помочь, в воскресенье я его уже не тревожу, один день у парня выходной, вот, а тут еще вот так, домашних заданий и так далее, Поэтому переходим на субботу. Сегодня пойдем все ночью крольчатник. Выдур я оттуда в эфир не знаю. Постараюсь, но не обещаю. Да. Вот, если хотите не пропускать, подписывайтесь в группе Макроу. вот Жмите на колокольчик, чтобы оповещения получать. Вот. Ну и все, и увидите, услышите, как это все происходит. Вот, ну а на сегодня, если вопросов нет, наверное, будем прощаться. Вот, спасибо всем, кто здесь сегодня был со мной. Отдельное спасибо, конечно же, вот Елене, э, чередник, вот и Валентине Пенкиной за вопросы. Вот, Валентина Пенкина, наверное, расстроилась, правда, из-за моего ответа. Ну, что поделаешь, вот, что есть, то есть что ж выдумывать то изобретать велосипед всем спасибо всем пока с вами был Евгений Макликов а это моя Академия кролиководства. не забудьте подписаться поставить лайк да? а лучше подписывайтесь еще и на платный контент для того чтобы присутствовать через 25 минут с нами в зуме всем пока пока будьте здоровы